Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня речь пойдет о таком прекрасном растении, как вурае. Вот моя красавица. Она уже цветет у меня, ну, давно уже цветет. Просто я ее давно не снимала и вот решила снять о ней видео. У меня есть уже, правда, о ней видео, как я ее пересаживала. Если кому интересно, можете зайти и посмотреть моей мурайи два года она выращенная из семени я и делала обрезку два раза я просто хотела чтобы она была пушистая но она вот все равно как бы вот у меня такая как бы как таким растет но мне нравится у нее просто посмотрите у нее все она просто шапкой вот у нее столько цветов и такой аромат вообще просто обалденный конечно мурая относится к семейству удовы, так же как и относится к этому семейству еще и цитрусов. и сегодня поговорим об уходе за этим растением какая нужна почва как ухаживаю за ней размножение ну и удобрение и поговорим о самом растении, что нас из себя представляет. А вот муравью выращивать гораздо проще, чем цитрусовую. То есть ей не нужно делать прививки, она очень хорошо размножается семенами, правда из семян она зацветает на второй год. И черенкуется она очень хорошо, и она еще имеет очень вкусные ягоды, причем они очень полезные. При каких заболеваниях она полезна? Для сердечно-сосудистой системы она очень э, помогает при повышенном давлении, а при диабеде она снижает сахар в крови. Даже стоит пожевать листик или ягод покушать, и сразу снижается сахар в крови. Также она полезна и здоровым людям. Если, допустим, усталость в конце рабочего дня пришли и чувствуете прям недомогание, можно просто пожевать ее прекрасную ягоду, и вы сразу почувствуете прибавку сил. Ну а теперь перейдем к уходу за этим прекрасным растением. Что оно любит? Во-первых, мурая любит очень светлые места, и причем она допускает, чтобы на нее падало солнце. Если, допустим, солнца хватать не будет, она цвести может и не зацвести, и будет такая, как бы, вытягиваться сильно, как бы, ну вот, солнце ей нужно очень. Полив у нее по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть она не любит перелив. Мураю даже полезно немного грунт подсушить. И это провоцирует появление боковых побегов. Удобряю я ее фертика люкс ну, раз в 14 дней. Такой аромат. Он, кстати, тоже считается целебным. И а, как бы рекомендую даже мураю держать комнате именно для дыш ну, дышать вот ее вот этим ароматом она выравнивает дыхание делает таким и сердцебиение тоже в общем сердцебиение и дыхание делает ровным просто релакс такой у меня две мураи одна у меня голландская вот это вот голландская. Она, кстати, у нее тоже цветоносая. она У меня один цветочек уже распускался, и у нее цветочек довольно-таки намного крупнее, чем это мура метельчатая-то. А вот из семени вот здесь тоже крупные, в принципе, цветочки. Но здесь прям цветок был огромный. И даже она имеет декоративный вид, даже когда она не цветет. У нее очень красивая, насыщенная такая зеленая листва. Это вообще считается кадочное растение. То есть оно в высоту вырастает и в ширину такое прям массивное, такое хорошее. Так что у кого еще нет такого растения, я советую приобрести, не пожалеете. Оно неприхотливое. Ну, главное, чтобы вот светлое было помещение. И, наверное, самое главное, не заливать. И все. И проблем как бы, никаких с ней не будет. Но имейте в виду, что Мурая, если ставить на подоконник, и в зимнее время ей даже холодно от окна, от холодного стекла. То есть она даже реагирует на это. Она любит тепло. И земля подходит для цитрусов вообще прекрасно подходит. Я ее присаживала, но ну, я здесь, конечно, мешала, у меня цитрусовая, еще лесная земля, уголь, уголь древесный тоже здесь есть. Ну, подходит такая, более такая, она рыхлая, чтобы вода сильно не застаивалась, просто я вот ее сегодня полила. И вот у нее, посмотрите, какой красивый белый стволик еще. Она когда взрослеет, кора вот такая вот беленькая становится. Мне очень нравится это растение. Жалко, что не могу передать этот аромат чудесный просто. Мураи очень хорошо переносит и обрезки. Здесь я тоже вот эту вот обрезала как-то веточку, да, и вот у нее вот это сразу боковая, вот это вот, это появилось, то есть она очень хорошо переносит обрезки. И вот все-таки посмотрите, какая у нее красивая листва, даже она когда вот не цветет, да, вот у меня вот этот вот как для... очень декоративно смотрится. Увидимся в следующем видео.